Покажи мне глупую морду. Еще глупее. Еще глупее. Покажи мне глупую морду. Вот, это глупая морда. Покажи мне глупую морду. Где глупая морда? Вот. Дурочка. Как себя собачки дурочки ведут? Вот так. That slot's already been <tossos> taken. I say your daughter's walking down from the I am so sorry. Mr. dr fox dr fox berr drop Да они не такие Здравствуй, пиздец! С днем тебя рождения! Сегодня у тебя последний день, я думаю, в этом доме. Сынок, а тебе, блядь, большой привет. Что ты оставил здесь, я не знаю. И туфли, блядь, которые стоят 10 тысяч. Это ужас. Это ужас. Ты зачем открыл шкаф? Это что такое? Это что за свинья такая здесь? Это что такое? А? Это что за свинство? Это что за свинство? Опять он снял выключатели. Все выключатели сожрал. А? Это как это называется? Как это называется? Я не знаю. Я просто не знаю, как это называется. Что улегся? Я тебе сейчас отпущу одного гулять, гадина. Ну что, довольны? Довольная. Отвела душу. Наступила у тебя счастье? А? А? Игнюша. Как докатились до такого? М? Ну расскажи. Расскажи, как мы до такого докатились. Вот. Вот. Да, покажи, покажи. Покажи, да. Вот так вот. Помогала убираться, да. Вот такая красота у нас вот со вчерашнего дня. Творится. Так что вот, хорошие помощники по избавлению от ненужных вещей в доме. Бывает и такое. У меня это не кошка, это собака. Галя не приходит. Зови, Галю. А приходит. Зови Галю. Хорошо, зови Что ты <swears> <swears> Чикот. Открыть. Открыть. Открыть тебе? Открыть тебе? тебе? Накой! Накой! Открой, я ему валю. Накой! Накой! Чего он бы так очертливый? Накой! Ешь, ешь, давай, ты же настоящий боец, давай покажи ему. Открой.